Здравствуйте, дорогие друзья. На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим про сознательные и подсознательные страхи. Очень много заблуждений на этот счет, поэтому мы очень четко сейчас раскатегоризируем эти вещи. Во-первых, в большинстве случаев все ваши страхи они сознательные, не подсознательные. Подсознание – это, по сути, ваша психика, то, что вы делаете молниеносно, быстро, как бы некий такой э, рептильный мозг, и животный мозг. А ваше сознание – это верхняя кора, да? это то, когда вы оцениваете то, что происходит, делаете какие-то выводы, просто вы это можете делать тоже очень быстро. Поэтому большинство ваших страхов это сознательные страхи. Когда что-то происходит, вы какую-то новость слышите, вы начинаете ее анализировать. И именно ваш анализ этой новости и провоцирует страх. Вы можете куда-то идти. Например, вам предстоит собеседование. То есть вы начинаете планировать пойти на собеседование, видите негативный сценарий, что вдруг я не справлюсь. И это вызывает страх. Но это связано с вашей оценкой плана пойти на собеседование. Подсознательного здесь ничего нет. И если вот вы, допустим, едете в автобусе, и вдруг вы вот просто смотрите в окошко, и вдруг у вас страх, и вам кажется, что вот причин нету, и вам кажется, что это ваше подсознание как-то вам так постучалось, и типа, вот смотри страх то на самом деле нет. У вас есть сознательное событие, которое возникло, вы на него среагировали. Просто смысл в том, что вы реагируете либо на план, либо то, что уже происходило в жизни когда-то. То есть вы едете в автобусе, можете что-то вспомнить из прошлого. Тут же испугаться за то, что это повторится, или планировать что-то испугаться, что будет негативный сценарий, и тут же испытать страх. Просто не связать эти вещи. И поэтому посчитать, что, О, наверное, у меня страх подсознательный. Кстати, именно поэтому а, работа с подсознанием на избавление от страхов, она не дает какого-то эффекта, потому что человек не находится в трансе, в подсознательном состоянии, да, когда он испытывает страх в своей обычной жизни. Наоборот, он осознанно, он делает вывод. То есть, когда вы идете на собеседование, страх возникает именно из-за того, что вы уверены, то есть вы считаете что вы собеседование провалите, или что оно не пройдет, или что вы там а, опозоритесь, или что вас не возьмут. То есть вы считаете, что будет именно вот такой негативный исход. И из-за того, что вы так считаете, то есть это прям ваше мнение. А что это? Это ваша оценка, ваша интерпретация. Это ваша осознанная оценка того, что будет. И вот из-за того, что вы убеждены В правоте своей этой осознанной оценки У вас и возникает эмоция Страх Но это мы говорим про сознательные страхи Давайте закрепим то, что их Большинство и они все время В то же время мы можем различить И подсознательные страхи Но подсознательные страхи Они возникают инстинктивно То есть они Не привязаны к какой-то ситуации Если я как взрослый человек, вам что-то скажу. Например, там вот возьмем человека вот ему врач говорит: знаете, у вас обнаружено кистово-плазмозное новообразование где-нибудь там во втором ухе. И человек, он может это вообще ничего не понимать, и он этого испугается, подумав, что это что-то страшное. А в то же время человек, который знает, что это такое, что это какая-нибудь типа бородавки, которая легко и быстро удаляется, человек с медицинским образованием, то для него это не будет никакого страха. Почему? Потому что один и второй раз это воспринято просто по-разному. Но теперь мы говорим что вы, допустим, оказались в ситуации, где у вас сработает подсознательный страх. Да? То есть, сознательно вы получили информацию, обработали страх. А как работает подсознательный страх? Подсознательный страх связан с тем, что вы не успели обработать ситуацию. То есть, настолько она произошла быстро, что вы ее даже обработать не успели. И вот здесь вступает подсознание. Что, в каких ситуациях это все происходит? Например, вы идете в подъезде и резко слышите лай собаки рядом с собой. У вас тут же возникнет страх подсознательный, потому что любой резкий звук тут же провоцирует страх. Это инстинктивная реакция, потому что вы очень быстро услышали звук, и неважно даже, что это за звук. Хлопок, взрыв, лай. Это может быть даже просто кто-то... Подскользнулся, упал, что-то упало, что-то сломало, треснуло. Неважно, если будет резкий громкий звук, то подсознательно он сразу автоматически воспринимается как опасность. Причем неважно. Даже если кто-то включил приятную музыку, симфонию какого-нибудь Шестаковича, то резко включенная музыка, история, ну, симфония Шестаковича испугает вас подсознательно. И вы тут же испугаетесь, вздрогнете, сделаете что-то резко и так далее. Следующее это когда что-то происходит резко на ваших глазах. Например, вы сидите себе на улице. Вот я у меня был такое. Я сижу себе на улице, там смотрю куда-нибудь вдаль, деревья, шум, лето, и вдруг ты видишь, как рядом с тобой что-то маленькое серое вот так вот вдоль лестницы в подвал так пробежало. У тебя из-за того, что произошло что-то резкое в ситуации, где ничего не происходило, это тоже вызывает страх. Это пробежала крыса. То есть, как только я увидел что-то пробежавшее резко, быстро так, я тут же испугался подсознательно, насторожился, то есть, потому что что-то резкое произошло. То же самое происходит как бы и с другими органами чувств. Например, когда вы что-то трогаете, например, то, что должно быть теплое, но вы трогаете, допустим, чайник или еще что-то, вот, и вы резко обожглись, вот у вас ожог обошлись обчай, у вас тоже возникнет страх. То есть подсознательно сильный сигнал вы получили. И вот здесь нужно четко понимать, что если есть этот сильный сигнал, резко возникший, резкий звук, резкий вспышка света, резкое движение, резкое какое-то физическое ощущение, да? вот если это произошло резко, то вы в любом случае испытаете страх, это будет подсознательная реакция, инстинктивная реакция. Но если вы услышали новость, конкретные какие-то слова, потом их интерпретировали, потом возник страх, то это все сознательные ваши страхи. И вот в большинстве случаев подсознательные страхи, они нас уберегают как раз от того, чтобы мы были готовы. То есть залаяла собака, мы резко что-то сделали, или там... Увидели резко, что пробежалось, насторожились. То есть мы э, садаптированы много, многими тысячелетиями к этому. У нас есть вот эта инстинктивная реакция. Но с вашим сознательным страхом это вообще ничего не имеет общего, потому что все ваши сознательные страхи связаны с мировосприятием, с тем, как вы воспринимаете ту информацию, которую, которую получаете из мира. И в зависимости от того, как вы ее интерпретируете, она и будет провоцировать страх. Поэтому в первую очередь работайте со своими сознательными переживаниями, работайте со своими выводами, которые вы делаете. На этом у меня все. Оставляйте свои комментарии, пишите новые темы для видео. Всем пока!